он начинает разгоняться и внезапно останавливается, после чего слышно как будто щелчки или писк. При переносе файлов с одного диска на другой или при открытии фото и видео компьютер зависает, появляется синий экран или операционная система вовсе не запускается. Если диск довольно старый, визуально осмотрите плату и если здесь вы видите окисленные контакты, то скорее всего следующий метод может вам помочь решить подобные проблемы. Сначала нужно будет снять эту плату. Сделать это можно открутить вот эти четыре болтика, но для этого понадобится специальная фигурная отвертка типа Т6 или Т7. Если это диск с ноутбука, плата может быть прикручена большим количеством болтов, но по сути принцип плат похож, так что этот метод подойдет для любых жестких дисков, как больших, так и маленьких. Открутив их, можете спокойно тянуть плату, не бойтесь, вы ничего не повредите, если же конечно открутили все крепежи. Переверните плату, здесь есть две группы контактов, эти подают питание на моторчик жесткого диска. А вот эти контакты как раз нам и нужны, они отвечают за передачу данных. Со временем они могут окисляться, что в свою очередь сказывается на работе жесткого диска. Вот как в моем случае контакты сильно окислены и жесткий диск начал зависать, а после с него перестала запускаться операционная система. Для того чтобы убрать эти окислы нужно взять ластик и хорошенько их потереть. Если это не помогло, возьмите ватку и немного спирта. Смочите ватку спиртом и тщательно потрите контакты. Не бойтесь, спирт ничего здесь не растворит. Если контакты сильно окислились и они не оттираются, есть еще один способ убрать окисл. Возьмите пасту для полировки, к примеру пасту ГОИ, нанесите на ватку и тоже хорошенько потрите или же отнесите диск в сервис, где вам сделают по сути ту же процедуру. После того как оттерли контакты, можно прикрутить плату на место, а после сборки подключите диск к компьютеру и проверьте его работоспособность. Еще довольно частой неисправностью жестких дисков является залипание головки жесткого диска. Если диск не определяется в BIOS, не виден в диспетчере устройств, издает пищащие звуки и не слышно вращение пластин, то скорее всего произошло такое залипание. Причиной этого зачастую может быть падение жесткого диска, удар, неверное давление внутри гермоблока, резкое выключение компьютера. Вследствие подобных причин головка жесткого диска не успевает запарковаться и залипает на поверхности блина, и без физического вмешательства она уже не запаркуется. Залипание головки практически всегда сопровождается характерным звуком. Звук напоминает короткие циклические повторяющиеся пики. Для парковки головки жесткого диска вам потребуется разобрать гермоблок. Для этого нужно открутить верхнюю крышку жесткого диска. А затем с помощью пинцета или отвертки аккуратно прокручивая шпиндель в правильном направлении понемногу толкнуть головку в направлении к парковке. Как определить в каком направлении крутить шпиндель можно совсем немного прокрутив его и посмотрев на контакты головки, они не должны натягиваться. Если продолжать крутить в данном направлении вы ее оторвете, обычно правильное направление это крутить против часовой стрелки. Данный метод подойдет для восстановления информации, но как полноценный ремонт. Его рассматривать не стоит, так как в таких случаях такой жесткий диск долго не проработает. Подобное может быстро повториться. В некоторых случаях диски после такого ремонта еще долго служат. Но все же считать надежным его не стоит. И при вскрытии старайтесь минимизировать внутрь попадания пыли, так как это негативно скажется на его работе. Если информация не жизненно необходима и нет желания платить в мастерской довольно большие деньги, и вы серьезно уверены, что в вашем жестком диске именно залипла головка, в чем вы убедитесь только при вскрытии гермоблока, можете рискнуть самостоятельно запарковать головку. Но если вам дорогая информация, находящаяся на жестком диске, ни в коем случае не стоит открывать гермозону жесткого диска и пытаться отлепить головки без специального оборудования и соответствующих навыков. Сделать это, не повредив подвес головок и поверхность, очень мало. А попадание пыли из домашнего воздуха даже в самой чистой квартире и при удачном отлеплении головок значительно ускорит образование царапия на поверхностях, что сделает невозможным восстановление данных даже в лаборатории. Поэтому прежде чем приступать к данной процедуре стоит это учесть. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.